Привет, друзья. Кто еще меня не знает? Меня зовут Миша. Я живу в городе Хомске. Это на Сахалине. В благоустроенной квартире. С мамой Элли и папой Валерой. Они меня очень любят, и поэтому мне всегда покупают всякие вкусности. Еще к нам приезжает Любимчик Стефан Мучок ну погасить. И туда папа остается без компьютера. Зато на кухне чаще манящие запахи появляются. И мы все радуемся. Мне нравится гулять по городу. Я знаю, как переходить улицу. Летом мы обычно гуляем по Советской и заходим на Приморский бульвар. Там батя покупает шашлыки и плов. Вино мы всегда с собой приносим. Папа становится сразу веселым и игривым, прям как я в детстве. Ну, я активным собеседником. Ну, если он еще и с другом встретится, с Юриком, со своим... Да, я завсегда заслушиваюсь их разговором. Бывает, что батя засидится, и мне приходится его на себе тащить. Я ему говорю, ну да чем же ты так набираться? А он мне типа, ну Шаня, без выпивки никакого равновесия душевного. А сейчас стало холодно. Хоть и в цигейке гуляю, а лапы-то мерзнут. Лавинки надо бы мне купить. А ведь скоро Новый год. И мы потихоньку готовимся к празднику. Папа говорит, чтобы сразу не нагружаться спиртным за столом, врачи рекомендуют уже сейчас. Надо по привыкать. Три-четыре люмки за ужином. Ну, не больше. Э, да, начнется скоро толкотня в лабазах. Цены, как всегда, вверх подпрыгнут. Надо нашему правительству уже сейчас не давать спуску монополистов. Ну как они любят себя называть? Игрокам маленько. Но. Ну куда уже усугублять? И так уже усугублять финансовое положение людей. Какие же они? такие игроки? Самые настоящие барыги. Лишь бы легкий денег срубить и уже там хоть трава не расти. И я уже пометил самых жадных и придирчивых хозяев. Особенно у которых увезти эти с призванием к шермованию к геноциду приличных уважаемых собак и котов. Дескать не впускать помещение. Я буду в дальнейшем бороться против такой несправедливости и прошу меня поддержать. Всех добропорядочных людей, собак и кошек. А бывает, в магаз заходишь, а там такой тухлятиной. Фу! что даже мне хоть нос затыкай. Тоже не знаю, как людям. Да еще и табличка эта. Ну, в основном, конечно, хорошие отношения. Ну, Давайте будем готовиться, друзья, к Новому году. А по папе Валерии я уже вижу по его хитрой физиономии. Видать, хорошенько решил следить Новый год. Ну, в общем, как и всегда. Если, конечно, его в центр не вызовут. Скоро елки продавать начнут. Это праздничная суета. Так что всем моим подругам и друзьям привет. Все, кто меня смотрит, видит. С предновогодними добрыми пожеланиями ком. Ну все, привет. И до встречи от Миши. Пока, друзья.